Здравствуйте, дорогие подписчики. Сегодня вашему вниманию представляю Dream Machine PL213. Это, так сказать, ноутбук убий... убийца десктопа. Вот, чем же он примечателен? Он примечателен, то что эта машина весит четыре с половиной килограмма. Только ноутбук. Также на борту есть порты Type-C современные. Этой, этой аппаратуре необходимо два блока питания, каждый блок питания мощностью 280 Вт. Вот. В нем стоит видеокарта 38 на 16 гигов полноценная э, с технологией MXM и э, полноценный процессор седьмого поколения Rocket Lay. На задней панели у нас батарея и два вентилятора Очень ха... сам буфер также есть и колонки полноценные спереди то есть в ноутбуке присутствует зв... звук Dolby Atmos также в комплекте идет как раз те самые блоки питания по 280 ватт две штуки Также в комплекте идет наклеечка, если очень нужно, кому-то наклеить. Инструкция, очень интуитивно понятно Также протирка для монитора 17-дюймового. Пакет с Microsoft дистрибутивом, Также термопрокладки запасные винтики, столбики, З запасная термопаста и флешка с дистрибутивом Windows. Вот. Весит все это чудо 4,5 килограмма. Как... и плюс каждый блок питания где-то по килограмму еще. Итого 7,5 килограмма это чудо весит. То есть условно-переносной. Вот. А спасибо за внимание. Всего доброго.